Это озеро Чокрак – озеро, в котором никто никогда не купается, потому что вместо воды в нем грязь. По озеру можно ходить пешком, правда, с большим трудом. С каждым шагом вязнешь все глубже, все труднее вытаскивать ноги. К тому же вот это белая – это соль, и об нее можно пораниться. Ну и все эти сложности для того, чтобы добраться вот до этой ямки с грязью, размесить там грязь и закопаться. Грязь теплая, немножко пахнет нефтью, немножко жирная. Конечно, эта грязь целебная. Ну, а чего она исцеляет, я толком не знаю, но думаю, что исцеляет то, что нужно. Вот ты лежишь вот так в грязи где-то полчаса, а потом-то надо выбираться обратно. А выбираться это еще даже сложнее, чем в грязь залезать. Ну, на самом деле есть гораздо более простой способ принимать грязевые ванны, хотя, наверное, он менее интересный. О нем я расскажу в следующем видео. Вот такое оно. Озеро Чокрак.